Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Тяжелый немецкий танк 10 уровня Маус Карты границы империи Игрок Small Miracle Почти полтысячи урона удается нанести Барчату вражескому Который, не знаю, да, выехал так, разряжал свой барабан Остается у него там совсем сопли Ушел на перезарядку, по-видимому Ну, мои знания английского даже перевести это могу Но я проник игрока Маленькое чудо если, конечно, написано правильно, но, думаю, игрок именно это и имел в виду. Не получается сходу попасть по ИС-3-2. А вот он пробивает Мауса в борт, ну, без проблем, да еще и, конечно, золотой снаряд. Пытался Маус здесь еще, по-видимому, загуслить. Да, выцеливал там передний каток, но не получилось. Но я думаю, 777 уже не успеет отступить. Был наказан он за свою чрезмерную агрессию. Первый уничтоженный противник. Счет 1-2 в общей сложности. И урон у Мауса больше двух Да, ну на базовых снарядах У 50 ТП тут мало шансов Чтобы Маусу нанести какой-то урон Но для этого есть арта да? Прилетает чемодан просто фугасом На триста с лишним Пошли. Надо быть осторожным Там справа еще Т-95 Притаился Счет уже 3-6. Там что то если посмотреть на мини-карту, слева там кругом красный, как будто союзников вообще уже не осталось. Там где-то, да, вон в кучку там собрались. Вон я сорю, 3 там Леопарда, 62, Объект 705. И их сейчас там возьмут в кольцо. Но если там, да, их вон УДУС может прикроет. Там Праджета, я смотрю, 66-й возвращается. Ну и Маус решил, что ему здесь тоже делать нечего, поехал обратно к базе. Ох, нелегок будет этот путь, да, тяжело играть вот на таких медленных машинах. Особенно, когда попадаешь вот на большие карты. Не повезло с флангом, выбрал, к примеру, а там приезжаешь... Не, ну тут Маус хотя бы еще пострелял нормально, там почти 3000 нанес. Есть уничтоженный противник. Да, может быть такого, что противник фланг бросил и потом... И на левом фланге уже союзники почти закончились, и на правом уже никого не осталось. Ну, по крайней мере, там и противников справа, не особо, да. 1 Т-95, и ехать он будет сюда еще дольше, чем Маус. По-моему, у него скорость еще ниже. Так что... Какое-то время можно не опасаться атаки с тыла. Ну, хотя не факт, да, там еще вон какой-нибудь... Быстрый вон какой-нибудь Барчат или Чарфу могут объехать. Да, вон как раз Батчат там и катается. Он, по-видимому, Мауса пытается там найти. Далеко Маус, однако, успел уехать, пока Батчат туда решил заглянуть. Счет 6-11. Наступают здесь противники. Конечно, уже у, у них, да, почувствовали они вкус победы. Танкует Маус очередной снаряд И еще одного противника отправляет в ангар Еще одного вторым снарядом Нам Здесь не получается пробить Джета там еще, да, прикрыл, уничтожил Батчат. Но скоро Т-95 должен подтянуться уже. Остается не так много времени до его прибытия. Счет 9-12. Ну, практически с вертуха на Маус, да, подловил так. Развернулся, выстрелил, попал. Четвертый. Тут союзник что-то, да? Вдруг не выдержал, поехал вперед. Зачем? Летит чемодан. Ну, Маус тут успевает отъехать. Там, по-моему, сейчас проджет уничтожат уничтожит. И. Да. Маус в одиночку против пятерых. Минус СТБ, но тот перед смертью успел нанести урон на 368. Чё делал Е-50 тоже, да? Чё, ему лень было объехать по горке там забраться. Маус даже здесь мудрить не стал просто. Чуть-чуть спрятался и стоялся, спокойно ждал. Еще и Чарфутур здесь в чистом поле. Да едь ты хотя бы покрути, да, попробуй. Нет! Стоял, разряжал барабан, в. В лоб, причем один раз только из трех смог пробить. Ну неужели трудно было? Да, Маус, тем более сейчас на открытой местности, можно было покрутить. Т-95 так еще и не доехал. Ну, по-моему, он едет уже слишком долго. Он, скорее всего, ехал не здесь. Нет? Все-таки здесь. Почему так долго? Есть пробитие на 550. Еще на 456 Да, всего несколько секунд назад Т95 был фуловый, а теперь осталось На два выстрела О, еще и стреляет там куда-то Не знаю, в землю попал С такой дистанцией промахнулся Ну бывает, да, не повезло Все, Маус идет в клинч И... Нет, я думал сейчас уничтожит Ну может поспешил Маус Следующий снаряд без ошибки. Восьмой уничтоженный, но ну а теперь пойди попробуй, найди арту. Теоретически, да, если поехать прямиком на вражескую базу, еще есть время, чтобы успеть на захват. Да, но, учитывая, что Маус будет ехать очень медленно, вражеская арта может это сделать немного быстрее. Да, тоже возьмет, поедет на захват. Другими окольными путями. Они с Маусом не пересекутся. И тогда все пропало. Ну, Маус решил попробовать другие, другим маршрутом поехать. Как раз, чтобы, по-видимому, Арту и обмануть Вопрос, что будет делать артиллерия Либо стоять на базе и ждать, пока Маус приедет Либо, вот как я и говорил, попробует поехать на захват Да, Арта, например, сейчас предположит Что Маус поедет по одному пути на захват Арта поедет по другому В итоге Маус решил, да, перехитрить Арту развернулся, поехал обратно В общем, сейчас посмотрим во что это выльется в итоге? Второго шанса уже не будет. А если арта решит где-то <с> по-другому? Или просто где-то спрятаться. Предлагаю Немножко ускорить процесс. А то так можно долго на это смотреть. Еще целых 4 минуты, как Маус куда-то едет, очень будет скучно. Вот она, да? Ну тут есть еще. Не так далеко Маус уехал, есть время у него, чтобы вернуться. Арта уже, наверное, потирает ручки, скажет. Все, обманула. Рано слишком, он стал на захват. Вот подожди еще, да? Секунд 10-20, и Маус бы не успел. А тут..